Здравия всем здравым, на пороге здравости, тепла и света, справедливости всем сородичам, сородичкам, мощной активной группе соратников и соратниц, всем, кто стремится к добру, правде, справедливости, наладить парадочек на нашей землице матушки, счастья, здоровья, веселья, радости, Благости в ваших жилищах и местах вашего проживания. Лето, лето, лето, вселетия, круголетия, полетия. Так вот, мы сейчас садимся ужинать. Я хочу вам показать. Вот у меня эти синенькие с луком. Ну и капуста. Это уже мы тогда и даем, думаю, надо этой. Капуста соленая еще в том году солила. Это подоставала думаю, надо докушать. Это редьку Сережа натер. Черная редька там. Я что-то заснимала, что мы купили. Крова. Вот это. Это салатик я сделала. Тут и огурчики соленые и свежие. Купили вон там свежие огурчики, помидорчики, зелень. А это Сережа себе сделал. Ну, он трет на терке это самогурчики Вот это вот такое. Это кашица гречневая. Так, это кашется пшеничная. Вот каши. Так, вот это наша будет. И да, вот лука начистили, там чеснок он выглядывает. Тоже так пушаем. Так, теперь зеленушки сегодня купила. Вот видите: укроп, петрушка еще на рынке продают. Вот так вот. Вот, видите. Так, а вот лук молодой. Вот так. И вот сегодня купила морской капусты. Это я немножко положила себе. Морской капусты. Это соевое мясо. В кисло-сладком соусе. Тут лук, смотрю, немножко. И вот это попробовать ну, вот, сои, из сои, из продуктов это самое, соевых, ни, ни мяса, ничего тут это самое такого нету, ну, он, этот, морковочка, там я уберу у этих, у девчат, где здравая. и вот это, думаю, попробуем, ну, попробуем сою, вот так вот, вот такая, вот такой у нас будет обеда-ужин, как я говорю, обеда-ужин, Всем пока-пока. Приятного всем аппетита, кто будет кушать. Всего хорошего.